Всем привет! привет! И вы на канале Стар. И сегодня мы снимаем для вас долгожданное видео Вопрос-ответ И вы узнаете не только мои секретики А секретики еще и моего брата и моей мамы У -у -у. Только не мои секретики Если вы любите секретики, ставьте лайки! А если вы хотите вторую часть, напишите об этом в комментариях и сегодня у нас кастрюли, и мы не будем ничего готовить. Сегодня мы будем нырять. Точнее будет нырять Сережа. В Вы нырять. Мы будем нырять, Алинка? Да. Нет, я не буду. Я выйду сухой из воды. Будешь? Не буду. Будешь. Сейчас прям уйду. Я тебя не пускаю. Ладно. Давайте поиграем в этот челлендж «Вопрос-ответ». Готовы? Да! Нет. Давай попросим его. Ну, готовься, ну, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, да, да, да. Так, начнем с Алины. Она будет задавать вопросы. У нас Мы уже есть... купаться. У нас уже есть написанные вопросы. Она будет задавать вопросы. И кто? Это делает, тот будет нырять. Я себе не представляю. Пододвинь себе ближе. Ближе, ближе, ближе пододвинь. А перед этим подпишитесь те, кто еще не подписался. Итак, мы начинаем для вас. Именно для вас. Арина, задавай ну вопрос. У, я боюсь. Кого ты больше любишь? Любит. Всех! Кто больше любит фотографироваться? Накупаюсь сегодня, чувствую. Я уже так последнее время не фотографируюсь. Что ты делаешь? Кто больше любит спать? Так нечестно! Но ну, это правда. Надо было салфетку взять. У кого день рождения в январе? Вот так нырнула. Класс. Кто старше всех? Нет. Я всех младше. Шучу я. Я ничего не вижу. <с Nerd> Мы так готовимся а? к лету. <с choices> <Расширяющие> Давайте дальше. Кто чаще дома? Попиваешься <с novice> водички? Нет, я еще не пила <с водички. Смотрите, какая вредная. У кого длиннее полость? Не, у не везет, наконец. А я хотела Сережа, чтобы нырял. Я ничего не вижу. Я родился. Ты так споделал? Да. Кто больше ест? Я не ем! Доелся. В смысле? Он больше ест! Тоже... Чего я пострадала? Так нечестно! Да я больше тебя может ем, но он больше ест! Не честно! Наконец-то! Дальше! Наконец! А кто носит серги? Блин! Надо было серги снять! Мы сейчас занимаемся плавание. Ага, плавание носа поплыли дальше, кто красит ногти? Кто лучше рисует? На самом деле, рисую, я тоже неплохо, но я довольна. Я с этим согласна. А, не ты тоже. Нет, ты тоже. Ныряй, не знаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Я хватит! знаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Я не Теперь Сережа раскроет все секретики Алинкины. О -о -о. Ребята, я, я себе представляю, какая я сейчас красивая. Начинаем теперь с Алиной. Чис а, Чис тебе Чис сейчас ух, будет. Ух, ух, сейчас оторвусь. Так, так, кто чаще моет руки? <свят> <свят> <свят> <свят> На нет? На нет? На сколько можно? <сех> Это сегодня не мой день! Дальше, кто любит челленджи? <сех> да, ты что там топишь ее? Булькаешь? <сех> <сех> жива, здорова? Это булькаешь! Лучше танцует. В смысле? И что, она вернула? Да. Да? Ну да. да. ты лучше танцуешь меня? Ну, да. Ага. Вот как они обо мне думают. Ничего не видели просто. Итак. Кто умеет ездить на машине? Мама вышла сухой из воды? Да. Очень а, Следующий вопрос в студии. А, я уже боюсь! Кто больше убирает? А, я уже течет за футболку! О, а, ну с кем не бывает. <св Tapi> Давай, да, что быстрее! Испытание Кто? на выносливость. Я боюсь, не надо Больше сидите в телефоне. Нечестно, она! Ты тоже? Я меньше. <свят> Нет, вы двое много сидите в телефоне. Нет. Кто? <свят> Кто? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят)> Лучше делай слаймы. Ну, наконец-то. Она не нырнула, так нечестно! Я видела, она! Еще раз! А по студию! Так нечестно! Я нырять почти не умею! А! А я уже научилась! Смотри, какая я! Кто любит спать? Она любит спать! А ты что, не? Я вообще... Ну, она вернула не? Да. Хорошо. Не так достается, хватит! Все, погнали! Так кто куда? Дальше ныряет. Кто <смех> больше любит колбасу? Колбасу. <смех> Колбасный <смех> человек! <смех> колбасу! Колбаску она любит! Давай еще! Один вопросик и хватит! Еще последний. Так, кто? Кто же из них не Кто больше любит животных? Она любит животных. Так, вопросики мои. А -а -а, мои огурчики. Кто больше всех любит гулять? Mm -hmm. Так, у кого из них лучше оценки? А у кого лучше? А потом узнаешь смотришь видео. Кто больше убирает в комнате? Осторожно, осторожно. Кто лучше плавает? Так плаваю. Хорошо. Кто больше помогает по дому? Помогает, помогает кто больше играет в компьютерные игры? И на этом, друзья, мы будем прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. лайки. И подписывайтесь на наш канал. И пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! До новых встреч! Боже. Oh,